топинамбур в плейлисте есть еще один фильм о топинамбуре сегодня один из способов употребления топинамбура это сушеный топинамбур так он хранится очень хорошо хранится в топинамбуре много инулина но при тепловой обработке инулин разрушается употреблять либо в сыром виде либо в сушеном виде Шиводный порошок из корня тапинамбура. Отсыпаем нужное количество и перемалываем его до состояния, близкого к состоянию муки. В размолотом виде сухой топинамбр добавляется в любое блюдо, суп, каша, салат от половины до одной чайной ложки. Очень приятный запах у размолотого топинамбура. Ну вот нужной консистенции добились. Затем эту смесь, этот порошок добавляем в блюдо, в готовые блюда. И в таком виде на столе, как соль, перец, хранится так же топинамбур. Вы увидите, что это приятное вкусовые ощущения от топинамбура. О полезных свойствах было рассказано в другом ролике, который также провели все здоровые питания. Хранится топинамбур в таком виде... Очень долго, 2-3 года.